Всем привет, меня зовут Макс Риск. Врываемся в Clash Legion турнир. Да, поиска просто входит вводит турнир. И реально я нашел сайт в ВК турнир за деньги. За 500 за 100 рублей. Там каждый. Ну ладно, ладно, это не реклама. Опасно играл, я у не рекомендую, как только боюсь за вас услушате. Там есть такие, наверное, слишком сильные игроки, а вы нычок, как я. Может даже я просто, вот я не знаю. Нужно мне показать тупа один. Вот скорее всего играют сейчас за деньги эти вот данные игроки. О, кстати. Вот именно вот этот чувак. Кстати, тут часто вижу каких-то роликов. С кланом В общем. Что с севером, блин, он падает, друзья. Кстати, я там хотел кое-что показать вам. Сообщение, помните с той серии? Эм, покинул клан, покинул клан. Снился клан. Чем дело, друзьям Я покинул клан. Э, тут мой хороший друг. Битва. Клан закончен. Дождите следующий дня, дня сбора. Кстати, я бы хотел создать свой клан. И вижу, что это уже реально. Создать свой клан. И покажу вам грустное сообщение. Насчет. Нашего клана. Насчет бывшего лидера. Да. Но... Да, у нас еще есть э, возможность войти в его Discord и посмотреть. С другого аккаунта. Конечно. А то он, наверное, разблокировал. Покажу сейчас, что он написал мне. Он вроде разрушенный. Да, показывай, да? Конечно. В общем, этот у нас, у нас был бывший. Кстати, сейчас... Еще один север экран вот значит покажу прямо так вот и вот значит смотрите ты вообще нормально зачем людям выкладывать телефон выкидывать телефон я же говорю почему вот с помощью этого данного ролика ну 15 я там даже писал 15 гаргуль я вырубил а он сказал если вы не можете нет никаких шансов бить гаргуль просто выкидывать телефон и как-то по-другому написал и на по-другому что с тобой в... в чем проблема шутка что ли, не понимаешь ну да это была шутка вроде бы но я просто написал чтобы доказать что это реально чтобы все знают что реально 15 горгуль победить из тем более горгули седьмого уровня у меня без 7 уровня я затащил тактику в этом ролике рекомендую Клэш гонска Деть орду горгуль или просто такой деть 15 горгуль. И вот он. Из него бомбанул, бом как я взыграл. Выиграл? Взыграл. Может быть, это взыграл Брайана. Если обвиняю, прошу прощения. Ты можешь выгнать с клана или сделать ролики рассказать про меня все, что хочешь. Пока, друг, какой-то ты странный, пока ладно все вот захожу доказываю что он сейчас онлайн да вот голова главно вау майган oh а вы как там Тоже ничего ладно так ну все показал вроде так прячемся дальше заходим в его север и там сообщение удален ну для доказательства нужно зайти а пока что посмотрим катку когда вы заходите С смотрите эм, ливая катку или прошлую Давайте просто, давайте высокую просто. Чемпион, мастер. Ладно, мастер. Вот. Пока что смотрите. Пока я там зайду, войду. Вы хотите посмотреть Конечно, хочу. Там даже ролики записаны данной игре. Смотрим, как и говорим. Тоже вот она смотрел, Есть пару интересных моментов. Но лучше же моменты запоминаются игре. Ну и смотреть ролики. Поэтому тоже с вами посмотрим. Окей, почему нет? Вот понимаю, как и со 7 минут можно выиграть. Мне очень интересно. Что уже начинают воевать, вы еще какаетесь? На Новый воевать. Псами, гномами, ратушами. Ладно, посмотрите здесь катку. Так, ну что, посмотрим. Пойдем в север. Секретный аккаунт мой. Покажу его спальнить, потом его заблокировать. Ну и ладно. Ну а что, покинули. Секретный второй аккаунт не помешает. Мы же не нападаем, мы же доказываем. Ты реально, ты чего да, Ладно, вот, в общем, вот его. Вот, вот. Так, значит, показываем. Эм, вот, значит, палачик не Мы, наверное, уже уйдем. И создадим новую, потому что э, я хочу уже... Там как похожу. В общем, вот это сообщение... Вот, удалено Вот он. Не спали Он не знает про меня. Ничего не знает вот он он оставил блин да твою же магнитовую сейчас его вырву блин достал как мне д как мне горгуль но ну, это сложно какой сложно позор блин нашего клана Кто ты вообще заместитель потом покажу у них заместитель нужно уходить с клана он проклятый блин как победить как девать горгуль но ну, это сложно не не сложно отстань попробуй уничтожить экономику до максима наступления этих горгуль окей но если не справиться, ты написал что-нибудь? Второе. Возьмите себе в колду либо пиромана, либо орка. Я уже второй раз, второй раз говорю за это, да? И либо э, копеечника. Копеечников. Ну, или Крылонов. И попробуйте правильно разыграть. Копеечников. А что, если... Вот, у вот, 15 будет? Окей, вот это, это рабочее. Но вот это вот удалить удалить не он не удалил. ладно все скрыл свой аккаунт всем play play play games так ну что покажу что он не заместитель и все не можно создавать свой клан друзья наконец-то блин наконец-то конечно было тепло там в клане но блин клан распадается из-за такой того что не подсказывает не записывает гайта скорее всего я как помню он тоже есть свой канал блин. он ушел своего клана. да ладно где ты лидер Винни? по Винни, блин где лидер ваш кеша не, не не не нет где лидер блин? вы вы вы, вы, вы, вы чё, блин как его зовут там чем покажите он все ушел с этим но его выгнали его предали я его предаю да я просто офигеваю, почему он так написал. Хаус, сейчас удали сообщение. Ихай добавить мое видео. <laughs> так вот, классно. Что даже доказательства есть. общем, на, на, на тарке его было отказчиком. С этим скином было. Песиком. Сейчас его найду. Зайду этот север. Эм, вот он. Алмин 227. Сейчас его нужно найти. Эй, ты где? Кто ты такой вообще? Я понял был заместителем. Это был конкурс что ли? Почему не рассказали про конкурс? Я тоже хочу стать лидером здесь. Ладно. В общем, даже сам ушел. Что? И сразу, сразу отписки пошли. Так, возможно он клан как найти игрока? Может возможно он был ведь где-то? В ТВ, возможно. А возможно, нет. бывает здесь найти нереально. А, блин. Ладно. дал момент Макс риск уходит. С какого-то места, ну, чтобы там не пугаться. А, тут даже все принимают уже. Я тоже буду всех принимать, в принципе. Поэтому никого не нужно охранять. не знаю, что-то твое, как-то боюсь. Нужно идти вперед, да? ладно ну что тогда -то... клан занимал 11 место 11, блин вы же проигрываете ладно сколько кубка 10 109 тысяч нормально кстати 39 ну ладно удачи уходим йоу я потом старый ролик буду влаживать с этим кланом я специально готова на будущее условия вступления 500 куб что все все все ходим до да. 500 кубков блин. раньше было с 1500 потом 2000 потом спится ладно так привет тысяч монет очкова блин О, Ох ты, на 300 монет а что если мне макс риск нет столько придется тогда оставайтесь в чеклам на ну, разработчики опа на новогодние призы за вход не понимаю эм, Завершение инвента 17 дней Мы Приготовили для вас Разнообразные ежедневные награды Чтобы нич ничего не пропустить Участвуйте в -с инвенте с, с 21 декабря Сегодняшнего дня По 7 ноября Окей, Награды можно получить За участие в один рейтинг Или клановых битвах в день я вступлю в клан любой какой захотите все, все, все, у меня 300 тысяч монет тем более такой конкурс, вот когда я, друзья подниму актив, тогда создам свой клан обещаю, там будет тепло и радость так думаю, как там вступить в клан? там любой, давай клан полный, полный. Потому что не пугайте не полный клан заявка на вступление кинута там принимайте же доступ в условия использования Мимо. Доступ клана. Доступ. доступный кланы. Включены. Участников. Конечно больше, да. До 30 давай. И и еще, кстати. О! 45. А что так мало? Ладно, давай любой сначала. А ж такое заявку кинуто? Принимайте же вы. Пацаны, ну ладно. Ну ладно, спасибо. Ой, oh гад. Я вообще тут тупо не занимаю. А давайте тут по друзья. Мне реально это прикольно. активные русский клан. Ради всех набор от 700 купов. А такой Макс Риск, привет. Тыщи купу поднял. У них было 5000. А я набрал 2000. Крутяк, пацаны. Мы с вами будем. Спатит клан. А почему бы нет? вроде неплохого вот есть встают дискорд еще я потом будет переписываться прямо во время ролика а будет четко с этим там дискорд там дискорд палачили гон пока конечно эх мне наверное заблокировали там как бы игре бы заблокировали в дискорде как они заблокировали сэйпи адреса все они зна где я живу привет да с Украина. так ну что как там переписка я побуду тут немножко вступайте к клан данный будем то миг мигрировать ми будет туда сюда туда сюда будет классно мигриро в... мигрировать это вообще фанатик а почему заместитель дайте мне заместить я ютубер пранкер ютюбер ладно это что бы чего и бы нет так еще пошли все все все осталось еще конечно пока я так долго с вами не хотел бы хотел в разных кланы вступать чтобы там веселиться а не одном клане тусоваться засел и ждешь нет не для меня я буду новичка помогать а я один буду новичок без клана или создать клан нас будут там заместить когда буду приходить у меня давать будет делать лидер вариант лидер, лидер, лидерство там лидер лидер клана и я там, там стрим и будем вместе вот так нужно поэтому создам один тогда аккаунт дискорд или у меня там есть аккаунт дискорд наш группам так что там да, все нормально да могу еще создать для нашего клана там будет заместители куча там ну такая вы там не, не выгоняйте вот если будет очень много кос нами играть то будет наверное шикарно ладно все по фанатели призыв артиристам нет это тут чувак, которого я боюсь вы его знаете альтерист за срок там камни и ману там или, который убивает очень сильно нет такого сорянчик. Может быть куплю? 20 мм Клан. Без клана сегодня пойдемся, потому что мало подписчиков. нас меньше тысяча подписчиков. Вот прикалом здесь. Это очень мало. А, музыка. Не так уж Окей, алтерист Использовать благословение. О, по-нашему. Орг-маезник. О! Призвать удину. Ладно, сают э, Призвать скриптоном. Нормально. так сейчас найду все это как-нибудь у дина вот сюда и к нам скелетона нету можешь купить его О, ох ты -мо 30 монет ничего не отвели я куплю лучше клан чем нет ну, я не знаю что ты сами пиши комментарий клан купить так можно уступить и пранковать вот будущем купишь окей Будущее не куплю клан. Или, или меня будут все принимать, кто самый добрый дают мне лидера. И будет все классно. И будет там стрим. Почему бы нет? Да, благословение. Порт наездник, Удина, Стиветон. Это классно, благословение. Сила, конечно. Что там еще было, кстати? Угу, угу, ясно, ясно, ясно, орд да, и этого чувака еще, силача, их нового, кстати, за мистер регенерations, а почему и нет, у нас просто ордом вот он, зачем нового, no, не понимаю, а то я начался идет, потом больше, как по мне, для базы, на всякий случай, да, или ты будешь ману строить, ману будешь строить, окей, Блин, нам понадобится скриалка. Ну, так, мне уже есть. Да что тебе типа понадобится? Лед, конечно, блин. Будешь замедлять всех, когда будет орда. Все пошли. Окей, спасибо. Так, ну что, мне помогли там. Капец, 4 минут назад. Так, как написать всем? Холоу, там. Ну, хоть панковать что ли. Салам. Привет. Подожди. Привет. ПР. Заказывали. Как правильно писать, заказывали? Блин, непонятно, можно мне русские слова? Сейчас сам заказывали конечно неправильно, набрат! Я путаю что происходит? А уже все Вот блин! Ладно, писал только привет! Итак, мы с напарником не Отлично, катка! Я не видел какие там соперники, друзья? Пишите комментарий какие соперникам там ураган? Так уж и быть, рандом так рамдом. Вы играли? Вы вообще-то а, когда-нибудь ГГ. В смысле? ГГ сразу. Ну, в принципе, у нее есть тактика такая обычная. Какой клан, чувак? Смен наш клан? Реклама клана. Чувак, тебе не жалко, мы там тем более там квесты. А потом уже свернул Потом уже больше понадобить. Двадцать, давай. и разведка. А потом уже да, вот так вот просто. Так, ну что, пошел там разведкать разведать местность. Кстати, как? Кто знает, как? Кстати, официальным мега грамм Клэш будет наверное вообще классно. Я так хотел, конечно, стать официальным Клэш Руяли, в принципе. Нет, нет, нет, иди, иди. Поступать место. И, и хай что-то мутит. Мы же мы мирный. Конечно, мир Что там? Ох ты, чё Ох ты, ⁇ -мо ⁇ ух ты, ⁇ -мо ⁇ тут настроить скорее всего. Пацаны, что делать? Что дело блин? Помогите. Тер обратно базу. Кажите, тут был еще один чувак. Опа, она. Видишь, базу постряла тут. Я понял твой намерение. Сейчас. Дальше, дальше. Орду строим. Сейчас разведка будет такая у нас. Сейчас. <с> Блин, этот русский, когда его не буду. Нет, выучить. Вот это будет хорошо. Но ненадолго. Раз, два. нормально. Удина у нас. А-а-а! По минералам все окей, кстати. Конечно. Поэтому я строчу по-моему. Удина по, по роботке к потекаем космос конечно ломай конечно кайбр может быть еще базу конечно столько базы чтобы было у тебя там сила с ним велика что там ты, ломай. опасно идите за ним ни одной можешь, ни одним же пропадать слайм лобни ну, в принципе, это, конечно, что хороший, но чувак сейчас пацаны идут на помощь кстати, классная штука замок уничтожен да атакуйте, по поделать реально экономику рушим это у нас такое а ну-ка аква о май га тут нужно что такое опасно у нас есть все новая тактика друзья строим Против форка наездников отступайте все здесь Раз, два, три. Орканаизников. Дайте Аниматом Понимаешь, что ж, не все. Так, а я база строю. Нужна куча, куча орканаизников. Куда это? Давайте за ними. Можно больше казаром? Да и так, вот а, блин. Ч, Кстати, как-то у тебя на лучшем разведки. Разведка. Она очень нужна, кстати. Может быть убирать? А ты такой не знаешь. Не, особо это хорошо, что идти. Okay. Что-то они ничего не говорят нам. нападать на них, в принципе. Ну хоть там у база. А в, в принципе, там еще квесты. Так, когда у нас будет 200 то мы имеем прям прям право атаковать. Так, в принципе, я уже вижу, что Уже готовится. Пацаны, все ясно. А. Уже заметили. Окей. Мы вместе с силам. Ясно. Ах, бля, раскрою так. По лицам, Красиво. Что там? Вс ⁇ подожди. Во, проходить, проходите, нормально, не кусается, все нормально. Мастер пистолет, а, Покажите все, правильно Давайте, у нас уже двести, кстати, войск. Гаргули, классный. Горгульи, за это придётся поскорей брать. то попался. Удин, а кого там еще, кстати, сказали? Честно, я не всех пистолет взял так давайте тогда отрубайте ну сдались. события событие завершено призвать других ну, отлично то есть одну капку сыграть уже ну, понятно ну, класс это события нас событие какое-то да ладно ладно нормально я не хочу уходить я хочу пранковать все пошли пронковать пролик блогдин привет что не узнали? Не узнали, не узнал вы. Это... вроде правильно писал. Узнали, правильно? С русского на а Ну-ка, напиши неправильно. Ладно. Ага, украинский. Навыки, инци, канцы. Вы узнали перевод Что, блядь, неправильно писал? что они узнали сейчас туда подав... есть так вот. что не знали что не узнали все же они неправильно сохранили это же где-то не на меня не на меня не на конечно Вау, сразу, баба, Прямо в онлайне Макс Риск. Дайте мне открыть и сундучок, как там Алмазный сундучок. А это золотой, блин. Макс Риск, что ты говоришь, блин? Дайте мне эту штуку, как там? Пишите, мой иди здесь, пожалуйста. Рекиндовать. Видите, чтобы рекомендовать награду. Конечно, хочу. Так, а вот давай Пишите. Р ладно, рандом я не знаю как там сидит заявку ваш никнейм. Ра -ра -ра -ра -ра -ра -ра -ра Нормально? В общем, на максимум. Раз, два, три, 4, пять, шесть. Раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В неверный код. Видим неверный код. В смысле? Я правильно ввел, отстаньте? Как вы вам считаете? 14,777. 14, 777, 14, 2 давать такой есть конечно блин подписчик блин, наверное саньки пушка проая на карт то есть это как то есть вот как друзья пишите моник на получать награды и если вас будут будущее писать то будет чудо для вас вы будете получать награды за каждый раз когда вас отметит отмечать нужно меня я отметил данный рака можно подписчик, как бы... Ну, я не знал хоть про это. Я почти, почти похож на меня. На двойку там из меня. Награда будет отправлена почтой. отметить другого получить надо. Вы можете постоянно поставить только один одну отметку. Поставить, поставить только одну отметку. Окей. Ну, с нашего клана... Блин, выходи из нашего клана. клан Как там комментарий? Ну, ну, ладно. Хим. Хим. Хим. Хим. отправить Я хочу еще накатку. по благословение, там. Благословение, артиллеристом скелетона, на наездник Все нормально. Ох ты. Тут 40, блин, грабеж какой-то. Окей, okay, благословение остается. орг Окей, okay, я эти возьму Удина кайф он или на класс персонаж зачем его убирать может быть другого мы блин кайф она просто защита смотри три за 140 блин наталкивать врагов ну чувак возьми защиту попробуй ты ее не зря качал смотри ну сила маленькая, ну что поделать. Может ну, вы Стима попробуй? Окей, проиграешь мне колоду, спасибо. Пошли попробуем, друзьям. Вроде бы это логичная тактика. Одну карт поменяешь, что раз победишь. Такая, такой суд. Как там, кстати, за Ну понятно. 1600 А, так так так наш напарник 1600 Вау. О, кстати, мне нравится кланку оранжевый. Добавляю, друзья, всех кого угодно. Наверное, нет. Я хочу подписчика своих. Вот так будет вот интереснее. Чем рамком Так что, друзья, вписывайте, получайте, отмечайте, отмечайте. Можете меня, конечно, чтобы быстро у нас тут вот конь было на ноге. Видите? Потом вместе с вами откроем судочки. Не будет на конечно контент но если такого не будет то у меня есть план в принципе заставить кого-то то, то не так сильно у нас будет свой клан кто меня не отметил тому не знаю не не пускать а что Если такой шанс то чувствую что кому-то я спалил сейчас кто-то из, из создателей клана такой скажет макс рискум нужно прослушаться, подписаться Ладно, нормально. Вот, кстати, чаще, чаще всего побеждают не эти вот так называемые гнолы, а что-то другое. Но есть шанс, поэтому попробуем. Разведка не помешает, поэтому по бурам, по бырам устроим защиту, какую атаку. Ману нужно брать. Мана нужна. Давай проверим базу. Окей, домой еще. Давай еще там. А вдруг нужно? Опана, блин, лагает. Ой, он моя у меня напал. Он и на мне напал. А ну врубай всех. Давай, давай кусай все. Сейчас лета еще призвать будут. Который лета еще призвал, и че? Что, думаешь, так легко отделаться на красавчик? А такое? Лучше, конечно, силы включить чтобы брал. Ой, господи, он еще силу взял. такое такое ну а шо? Нужно партию ему помогать. Сейчас третий, скорее всего, так даст. Это чик, кстати, на парк наш. Нет, ты не уйдешь. Мы ролик записываем. Ну, издеваться, конечно, не будем. Поэтому с тобой наш. Окей, бро. Как думаете, чувак справится? Если я к а -а -а. Так что... или сразу вырубит нас. И что-то произойдет так, что Макс Риск. Убилом, строй, кавер. Гаргуля. Оказывается, тут гаргуля вражеская. О, начинает с гаргулями. Тактика Б строя экономику макс риск и побеждай врага. Вот такой шанс принимается. Майкад oh уже враг наполнился. Ну хай кусается, ладно, хай отвлекается. Так, пацаны, строим куча, куча, куча. Ни, никогда не сдаемся. Потом мы все эти здесь но сюда, вот хай там. Да вырубает нас. Иду назад. Да, назад все же. Я не хочу... Я хочу, чтобы у него все оставались. Вот. Я сделаю так, чтобы у него все оставались. Пацаны. Ладно, нормально. Одно, раз, два. Базу строй секретную Вот здесь можно. Все ресурсы забираем, Макс Риск. Чтобы потом в будущем не волноваться. Окей, да, спасибо. Ничего без меня не может и ролики даже монтировать не может. <с> Ладно, не зря я взял. команду, Макс, У а Мне уже три база Крутой чувак. Знаешь чувак а ты правильно сделал. Он сейчас будет отвлекаться, а я дука нуку развину, все будет шикарно. Может быть там что-то построил, а вдруг? А я проверю. Или с одной атаки сделаю еще. А, красавчик он тут. О, то есть тоже взял, чё, учились от меня? Да? Сейчас разработчики так уменьшится штуку голословения. Голословения. Благословение. Что капец будет? Так, настраиваем. Призываем Орду, потому что ролики насмотрелись. Гаргуля все же тут у нас. Танцуй, танцуй, танцуй. Минус Гаргуля. Минус два Гаргуля. Е. задача затащишь да неужели один на один затащил ну потому что конечно ладно доверяйте всю армию я тут просто буду врубать по кайфу раз базу построил вдруг он тебя врубит и оставим тебя шанс ты сражайся с ним потому что мне нужен контент а ты в принципе не был хорош в чем то а так у меня две базы чувак отдали его вот. Было классно без клан. Свой наш клан. А, там заполненной -мо ⁇ там заполнена Ладно, ладно, так уж и быть. Сыграю пролетку для сразу раз. С радостью. А, срок какой? Завтра? Так нечестно. Я, я сегодня уже хватит. И 6 сейчас играть игру. Это безумие. Разработчика. Не геймер. Пожалуйста. Завершение эвентом. Больше всего игр один. В день нужно 12. Получите смайлик. Ну, Разрувочки, ну так что не нужно делать, что прям какой брал Но ну, может быть еще хуже. Лагославения, блин, не же... использовал. А -а -а -а, скелетона, блин, забыл вообще про это. Просто решил поиграть. Либо. Ладно, тогда мы это сделаем. Кстати, отличная колоду макс риск классики там клан, сообщение? Чему я один. Аксай как вообще там есть? Когда они после разходили? дней назад, 105 дней назад, один месяц. вот на месяцев. Два месяца я не играл. Я уже Лидер долго Слышь? Не, не, я уйду с клана. Лидер мощи тут что за клан, блин? Называется клан. Вообще не клан, в конце ролика изменяем к вам <смех> почему бы нет? Э -э. Не соответствующие не соответствующие все условия игры. Вступая, вступает кубков. Э -э. Суммарно три дня. Не актив. Кик. Дискорд. Опа, на А ну-ка стоять час в дискорд синяться буду. Я же хочу. Задать так же самое. Ладно. Так, пошли сейчас в дискорд за Сегодня, кстати, праздник космос. Гугли. скоро дальше. Какие там? Геге, -ге, блин. Геге. Геге ге -ге победил. Так, да, код уже пишется. Окей, тогда я пишу такой код. Ага, дальше. у код, дальше у нас. 7. R большая. 4. Буду ступать только чижака. Это не имейте за меня. М -м -м -м -м, написать вам нужно, да? Возможно буду будущем вступлю знает может там покруче меня так вроде бы написал и так друзья и я про написал 7 сети 67 игроков аватарка такая себе есть покруче вот так по моему так хожу конечно ухожу потому что тут вообще не то тут, тут мало не блин давай здесь там. нормально войны уровня йоу это клан разработчиков йоу клан разработчиков реально клан мирок зараза особо и соус комьюнити комьюнити это то что люди которые вступили в клан они вступают в разные кланы чтобы смотреть за порядком. А чем мы не ступили? Ладно. Может быть, сам первый клан был. Таблица с противниками. Лыс. Окей. Заместитель основа. Крутяк, блин, правила. Все, не выгоняйте. Так, ну что, как там? Нормальный клан. Ид нас что такое, блин? Слушайте. Такое себе. Как там чат? Активность, О. Одна минуту по 10 часов. Ну, родвая активная основание такое. Хорошая. Блин, давайте другой клан такой. Реально мощный. А именно по Патрофея. А -а -а. Каради никогда не собирались там опасный клан. Именно тут вот, то интересный. А. Именно активный план, Вот тут вот сойдет. Потом вот один игрок. А тут видите, есть вообще... Участник один и тащит, <смех> как будто я 120 баллов навел. Помните, я говорил, что и да, я могу наврать, я могу вообще -то топ занять. Давайте таких подбирать самых сильных по количеству игроков. Вот именно вот он называется. не не не такой, игроков, даже нет места, вот это он. Они world. Почему именно он? Потому что видно, что они стараются. Ну видно хочется поддержать? Давай, поддержу. Они а, не вору. блин. Правильно Я бои. Yeah, э -э, клановые игры с сбором карт обязательно, конечно, играть буду. От баланса избавляется. Я срубил какой-то странный клан. Да ладно, не странный, да он или куча. Я боимакс рис тут. А Я побеждаю. Я всех побеждаю. Нет. Да, нет. Второе место. Там покупка. Блин, ну что такое? Чувак, ну, ну, ну прекрасно. Сообщение. Зачем тебе Сообщение, блин. Пожалуйста, представьтесь. Ага. Да сейчас они представятся. Ага. Парну играют, читаем. Ладно, ладно. И что там, как там участники? Нормально играют. Вступайте клана. Э, они World. Вроде бы легко. Они. И сразу в вор... World. У меня нет лег лэ, Лек. Лэ, у меня тоже. напишу у Меня тоже. Капец. И что-то у нас 14 часов 22. Как будто клан создан не дам. Ну просто точно. У меня тоже не ври. Блин, из будущего или что? Нет клана. Пожи. Открытый канал. А сети. чем можно? Прямо вот так здесь. Ладно, нормально. Как там благословение Давайте еще одну катку чтобы Что победит этого лидера, я стал бы топ-1. Топ-1 в клане данном. Анибо. Прикольный. Королис, Легионс. Королилиона или... что? Я твой клан знаю, кстати. Я хочу клан, который активный что персонажи уменьшены до 16 Блин, нормально значит слабые игроки все же это хорошо не сильно а слабо помните не типер мне затащил сильный не теперь а ну, люди которые ах я такой ну не надо же ну не держать нормально клан ствоет чувачок наш клан почему потому что активно клан ну да хай создает клан мы сходим, когда у нас будет больше просмотров, чтобы я знал, что вы активны, и у нас будет просто, наверное, как будто праздник, пранквать будем все Например, сейчас пойдем. Ну, вступать в клан, ну я буду вступать в клан, создам отдельный севера, или вы садите меня основным лидером, если там можно макс и создать там может, то, пожалуйста, проперем ваш клан и мой клан. Совместный клан, как там говорят пошли пошли пошли пошли пошли пошли блин должны воевать должны конечно там есть орда еще или ничего кусай всех давай кусоблин да да да давай давай кстати как там другие Ах, ладно атакуйте о oh гад он уже уходит что с ним? Он прям сражается такой, блин, помоги чувак, по моей другу, блин, напарник. Тогда буду врубать этих вот. Тогда я тоже так буду делать. слышишь? не офигел, блин, крутой. Ладно, что, давай, что. Отступаем. На базу. Потом вернусь. Жди. Как тебе, а? Тебя Бег пацаны. 50 с Ладно, что, давай. А ч, нормально, чувак. потом сломать, потом распределем тебя закрыли чем. Поэтому готовься, чувак. Тренируйся. Как роликов мы тренируемся, конечно. Че-то кто-то наш Хорошо, он своих привел, блин. Он своих привел, блин. Напугался. Думаю, что у меня захватили-то. А никак, блин, чувак. Все, атакуйте хочу новую базу построить, ему уже пора. Кстати, хочу здесь построить, чтобы было безопасно, пока мы не так вот менял, принципе. Куда ступаешь блин? Поможешь, не? Ладно, строй там. О. Все же понятно, он тут, значит, прокачен. Окей строй там был вот, вот загад ну, там куча казарм кстати угу. можно ли не шанс защиту почему то нет. еще одну казан потом будем ломать им косочки ну как там косачки напугал вас учу не надо шить не, не надо так делать так уже все нападаешь да ну тогда еще раз давайте чувак на тебя напали бегом бегом орда наша врубать всех тут бегом вырубать. подмога тут уже макс риск пас конечно а ну-ка бой слышь бурга у нас оказывается вот Ба еще там можно, чтобы вам попривычно Прям тут секрет. А ну кусать всех. Конечно у нас не так уж силы было. Ну ладно. Принять. В атаку. Сила прокачена. Я прокачал силу. Ой. Чикозбара. Просто такое. Все, изи, игра, победа. Давай, о, сука, тут о, Хэллоуин! Хэллоуин. Амбрый тогда. Подоб давайте экономику. Дайте аптек по экономике. То что делать, по-моему, нам там вместе. Всем лучше и пока.